Итак, всем здорово! С вами Кирюха. Сегодня я снимаю видео про эту игру, где, короче, надо выживать на островах. Это очень классно. Вот, сейчас вот буду играть. Вот сейчас уже почти начинает стартинг. Ну, тут есть немножко русский там вот это вот. Сейчас вот начинаем. Вот мой этот домик. Лучше на крышу становиться, потому что это самое лучшее в мире. Иначе вас может убить, либо еще что-то. Только почему со мной какой-то чувак? Чувак ты ч ⁇ Ну ладно, пускай чувак будет, в принципе, пускай. Я не против. Олег у меня Надо туда пойти. И как только я скажу пойти, сразу что-то происходит. Он такой мелкий. Халл. Ладно. Ина А, тихо. Я лучше уйду. Это самое лучшее. Вышло обновление. Тут можно проверять скины. Вот. Можно позрить так. О, ну кто-то на бутылку сел. Некоторые падают, да. Я жил. Ебой, я живой. вот блин упал а жаль я тебя убью если подойдешь сюда Ебой Уи Уи Ну, я вообще прыгаю, вообще молодец. А, нет! Блин. Майнкрафт. <соединяющие> так, да, у меня же был Майнкрафтовский меч, поэтому такая фигня. Но я жил бы, я живой был. И почему-то это было возле моего дома. О, я теперь сбоку. А, получается, где могила там возрождается тот человек, который здесь могила. Все понятно. Блять, человек Уйди отсюда. Уйди! Вон пошел, я пошел от тебя, ну нахуй тебе, ну вот и гениальный человек я понял ну бывает. Так надо открыть кейсик, а нет кейсов, ложали. А, кстати показать вам тайник надо вот лидите короче вот тут вот так вот проходите и тут вот такой вот дел шифр Хоба. потом идете сюда вот так вот берете набираете вот такую цену автомате и у вас открывается автомат дальше вы должны подойти к лифту и вот тут нажать вот эти кнопочки и вы попадете вот сюда Только если у вас, у вас закроется вот эта дверь то вы не сможете выйти вам придется ресетаться Поэтому такая вот фигня. Короче, я пока что афокашу, это нормально. Главное, чтобы я оказался где-нибудь комп, чтобы я попал в портал. Они танцуют под Новый год. Прикол. Почему я зад-зад Убегай! Хам, улох! Умер. Молодец. Минус снайпер. О, заяц! Привет! А там зомби! Блин, не того. Один он должен быть умершим. Ну ладно. Э, почему я теперь тут? О, я Заяц! Хэ. Вы двоем зайцы. Хе-хе. прикол мне так повезло. Ха, он он зомби, плюс еще он это с мечом. Он опасный чувак. Ха, улетай отсюда, радина тупая. Все, ушел. Вот все.